Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы прекрасно знаем, в нашей замечательной игре имеется много различных праздников. Какие-то стартуют раз в год, а какие-то стартуют раз в месяц. Пример тому — Ярмарка Новолуния. И на Ярмарке Новолуния можно извлечь кучу различных полезностей. Но перед тем, как мы начнем об этом говорить, поговорим о том, где вообще она проходит и как на нее попасть. Если мы играем за Альянс, то нам потребуется Элвинский лес. В Элвинском лесу Тут будет портальчик, мы в него заходим и попадаем на Ярмарку Новолуния. Если же мы играем за Орду, то имеется Молгор, Громовой Утес. И тут тоже будет портальчик в Ярмарку Новолуния, на остров Новолуния. Чтобы быстро, например, попасть, мы можем в столице поговорить с мопцом. И нас просто-напросто телепортируют за символическую цену 25 медных. Тэпаемся и идем на Ярмарку. Остров Новолуния является единой локацией для абсолютно всех фракций. Альянс, Орда, без разницы. Если есть планер, конечно, его можно юзнуть, почему бы и нет. Ускорит ваше попадание в зону проведения всех активностей. Ценное что у нас имеется на ярмарке Новолуния? Каруселька. Мы крутимся на карусельке, заранее купив у Пандеренши билетики. И на целый час получаем бонус, который увеличивает получаемое... Количество опыта и получаемое количество репутации Также довольно-таки ценными, по моему мнению, являются два дейлика, связанные с питомцами Левый дейлик дает нам 5 призовых купонов, которые можно выменить на различных питомцев, маунтов А правый дает нам 10 купонов Модификация Rematch и модификация 5 Battle скрипт Позволяют нам автоматизировать абсолютно все эти 5 батлы. Далее... Довольно-таки полезными и самыми нужными квестами, самыми нужными активностями являются квесты на профессии. К примеру, я являюсь кузнецом, я являюсь инженером. Инженерный квест берется у троля, который еще и дейлик выдает, который нужно пострелять, поучаствовать в тире. А если мы рассмотрим кузнечку, то нам нужно подковать лошадку. Нам даются слитки, нам нужно их там перековать, подковать, переделать и потом подковать лошадку. Рекомендую использовать термическую наковальню. Сразу ставим ее, сразу юзаем то, что нам дает гномик и сразу выполняем квест. Ценным в этих квестах является то, что помимо навыков к профессии, мы получаем еще и знания для этой профессии. А знания, как мы прекрасно знаем, позволяют развивать нашу профессию лучше. Мы можем прокачивать различные таланты, мы становимся лучше, наше кузнечное дело становится лучше, инженерное дело, ну и любая другая профессия, которая у нас выбрана. Касательно сдачи этих квестов, рекомендую сдавать их не сразу, рекомендую сдавать их в тот момент, когда вы достигли высочайшей точки развития своей профессии. В том плане, что какие-то, например, простые крафты вас не апают, когда вы можете только апать профессию, на сложных крафтах, потому что намного интереснее, как я считаю, получить там 2-3 очка для профессии в тот момент, когда у вас уже профа почти на фулл прокачена, а не в тот момент, когда вы только начали ее прокачивать. Такие мысли, такие вот полезные квесты, такой вот полезный ивент, который проходит каждый месяц в начале месяца. Первое воскресенье это всегда... Ярмарка Новолуния. Текущая проходит с 1 января по 7 января. Следующая с 5 февраля по 11 февраля. Чтобы она отобразилась в календаре, нужно ее включить галочку. Как-то так. Делайте квесты, развивайте профессии, получаете купоны, файтитесь с питомцами. На ярмарке можно хорошо повеселиться и отвлечься от привычного темпа игры.